На чем строится защита? На истине. Здесь у нас все схвачено. А вы все в доле? В итоге два суицида. Имеются три причины. Здесь суд. суд. Суд. Я все понимаю, но суд. Суд. Публично и открыт. Но это дело даже не в этом Из-за того, что я вам не верю. Не верю. Почему? Ну, не верю. А? Не верите? Не верю. Не Я верю. Вы знаете, мой дорогой, подержите, пожалуйста, на минуточку. Как-то я последнее время перестал доверять Бендеру. Что-то он не то делает, Шура, не то. Ну-ну, а вас-то не спрашивают. В чем тут ну-ну? Вы знаете, как я уважаю Остапа Ибрагимовича. Это такой человек, но... Вы а вообще? вообще не знаю. А что у вас презиато отношение к то Нет, к вам не у вас предвзятое. Серьезно? Да. А да. на чем он основан? На самом... ваших роли. Серьезно? Ваши комментарии, когда вы снимаете видео. А что вам не понравилось? Нет, мне понравилось, отлично. А в чем призят? Замечательная режиссура но. Но, но! Причем тут ну-но! Вам, Шура, я скажу, как родно! Я очень уважаю Бендера. Очень. Но. Но, как бы сказал Станиславский, так. как знаменитая правда Станиславского? Не, не верю! Не верю! А? Не, не, верю. Не, что я? не верю. Не верю. Ну не верю! Паниковский не обязан всему верить, Шура! Не верю. А? Не верите? Не верю. Не что? Я верю. Разве это фокус? Не верю. Люди, может быть, я не но это и рассчитано же на аудиторию, верно? Ну, показано, как есть. Мориславин все понимаем. А что, во что вы там не верите? Во все или что-то конкретное? Нет, я не верю. Вы не очень-то. Ведь бендер из вас делал человека. Вспомните, как вы в Арбатве бегали с гусем. А теперь вы служите, вы получаете ставку. Вы член общества. Нет, я не верю в истинность того, что написано в книге. и тому много... Ну, вам вине, я много... не я стал... много причин, как бы... Ну, я вас умоляю, вы до да не читаете. Я не читал, вине. Вы вот и до в этом варитесь. Серьезно? Я вам серьезно говорю, я не читал. Да, да, До свидания. Давно. Да, нет, полчаса. Слышал, да, Александр? Суд выиграл по зарплате. Нет. А, там, это год назад что-то подделали подписи, заявления. Короче, сверхурочная работа е ⁇ Заставили работать сверхурочно, без, без ее воли. И не оплачивали. Она подала в суд. Здесь в Сургуте проиграла. В Хантах выиграла и 300 тысяч судьбе. Это как морально? Там 260 что-то, то что она отработала, это заработная плата. Что-то 300 тысяч моралка и 40, что-то там компенсации, что-то что такое. Короче, где-то 300 тысяч, короче. Не слышишь что-то? Я тебе не скидывал? Вот, а где-то недели три назад мы ее звезду вручили. Вы сказали, как в <связывается> да, каком кабинете? Девушка, в каком кабинете? Благодарств. Там же 529. Одинственный парад, что Общественный, а да. А так у каждого по два-три туалета. Ну, это, это. У них есть тут типа комната для отдыха, или как это у них называется. Uh -huh. Вон они заходят, закрываются, и все. Uh -huh. Там у них и кофе, и чай, и туалет. Как будто, назовут для, да? для, да. для нас. Для кого для нас? посетителей. Да? Или участников в процессе. Uh -huh. Ну, если у них представители банка раздеваются в кабинете секретаря, uh -huh. Сидя за компьютерами секретарей. Да, сам видел. У нас, конечно, нет такого. Представителя банка видел и представителя Роспотребнадзора. заходит как все домой, открывают шкаф. Все все раздеваются. Да. Ни, бир, ни номерка, ни бирки, ничего. Как дома. Повесили. Так не должно быть? Не должно быть, но есть. Не, равенства никогда не будет. А вот равноправие прописано в, э, в Гражданском кодексе ну, да, не и нет. в Конституции. Да. фикция. Да. Ну, если представитель банка заходит и раздевается, как почему я домой? не могу? Как себе домой, да? Да, я возмутился и говорю, почему я никогда ни разу не раздевался? Ну? Где же принцип равноправия? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы как-то документы оброшли? Конечно. А какой документ показывает? Паспорт. Паспорт? Гражданина К? Гражданина К? Благодарю. Очень хочется, наверное, объективно осветить данный инцидент. Им-то? Да. Нет. У них задача... Они вот... Формальность Да даже не формальность. Суд длился где-то два часа да, по времени. То есть с учетом дороги, Короче, они потратили где-то часов 6, да, каждый из журналистов. Их было человек 15. Вот 15 умножая на 6, это сколько человека часов было потрачено. А в итоге в них выходит ролик, да, максимум на 2 минуты. Я тоже присутствовал, как журналист. И видео получилось на полтора часа. От начала до конца все самое важное. Мы очень хорошо освещали это дело, когда журналисту ему ну, палец сломали, он с какой-то проблемой на стоянку приехал, где эти фиски. А вот он, вот он только что прошел в желтом пуховике. Да, и, ну, Евгений Непокоев, да, это, это не псевдоним. Он, он, он начал разговаривать, ну, корректно, да, а со стороны стоянки Вышли и говорили, угрожаясь, угрожают. дальше. ну, короче, вот упянились на мороз и отапали с тамой. Вот тогда наше телевидение, когда вы говорите, объективно все произвело. Нет, ну, нет, нет, нет. Все, все слова были сказаны и показаны. И вот, почему, когда с кем-то другим так случается, они всегда подводят до? Здравствуйте. А вот с ними, я вот один раз единственный видел, то, что они так вот сказали правду и то, что это стоянка как бы это. Но.. Ну, судя по экспертизе, палец он сам себе сломал, об голову. Ну, наверное, Директор, там, директора штаб Совет. Там э, получилось фотосовка, вот этого не все Видео это видели, да? Помню. Нет, тут просто сейчас громкий процесс будет. В курсе, нет? нет. Суд над медсестрой травм-центра старшая медсестра, довела младшую медсестра. до самоубийства. да? Да, да, да. А, ну, Вот а этот это процесс сейчас это... второй здесь ну, до него. хорошо бы, если бы это все на чистую воду ну, справедливость расторжествовало, потому что они иногда позволяют себе лишнего разговаривать, но между собой некорректно разговаривать, а еще мало того а с пациентом, как захотят опередиться. Не все, но я имею в виду некоторые вещи, есть некоторые, ну, вообще сейчас вот в этой сфере найти человека ну, зарам Божьим, ну, в медицине, что... На прошлом задании, помнишь, адвокат э, со стороны э, это, спокойно, ну, не без оскорблений, без навешивания не рыбоков. Лучше промоцветить, если не знаю, что сказать. Вот. Э, они пытались мне запретить, потому что у меня было просроченное удостоверение журналиста. Э, тут можно как бы, есть основания. Но вот адвокату вот сейчас правильно сказал. Либо всем либо никому. А, как, то, да. Да, да, да. а если ты хочешь конкретным отказать, то у тебя должны быть основания. Если ты скажешь, что они не объективно освещают, но, извините, у них аккредитация есть. Подавай в суд, лишай их аккредитации, тогда поговори. Понимаешь? А так они официально признанные СМИ в Роскомнадзоре зарегистрированы, статус действующий, не имеют права отказать. Иначе они подадут иск и будут правы. Это нет? Профессиональной деятельности журналиста. Есть такая статья 140 УК РФ. Девушка, заседание открыто? А почему слушателей не пускают на входе? Не пускаешь? такое открытое заселение. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходим? Здравствуйте. Продолжается судебное заседание, рассмотрение уголовного дела в кодекса Российской Федерации. Полностью на с Ваша честь. Сегодня на заседание заседании Государственный агент, помощник прокурора города суда Лещинская. защитник адвокат, Евчу, подсудимая Потерпевший Таш Магомбетов и представитель потерпевшего крутого. Итак, присутствующие присутствующем далеке суда высоняли данные свидетельное заседание по уголовному делу. Итак, подсудимое, вам супер суда понятен? Да. Право на отвод понятно? Да. Отводы имеете? Нет. Не имеете. Защите, пожалуйста. Не имеете. Долго государственного Не имеется. Потерпевший? Не имеется. имеется. имеется. Благодарю. Итак, отвода самотодов не поступила. Пожалуйста, есть ли у вас место на оказаться достаточной личной? Не месяц. Поддерпиши, пожалуйста. Нет, не имеется. Не хотят, чтобы вы... А, пошел запустить в э... качестве свидетеля прокладывания, где не личной. Евгений... А, представителя свидетеля. Благодарю. Итак, пожалуйста, мнение достаточного литера. Пожалуйста, не, не, не... не отвлекайтесь. Спасибо. Защитие. Защитие. Защитие. Итак, с учетом мнения о странах, мы будем поднимать и а, допустить в качестве представителя, хотят вершевать под умерения Викторовна. Итак, на улице лично. Представитель, вы, пожалуйста, назовите ваше по и имя, отчество. А вы как Викторовна действует на основании ордера. Являетесь вы Адвокатом. Напомните, пожалуйста, Центральная коллегия адвокатов, адвокатская баланса в Русской uh -huh. области. Итак, личность установлена по заявлению э, э, адвоката и полномочия подтверждается ордером 562 от 20 февраля 2003 -го, 2023 -го года. Вот. Итак, рассмеем ваши права и обязанности как представителя. Итак, вам э, права понятны? Да, права понятны. Понятно. Вот. И для вас отдельно официально еще раз состав, поскольку вы допущены. У нас э, рассматривается уголовное дело в составе председательствующего судьи Трейну, на котором ведет э, помощник судей Казак, также участвует в государственной лиде помощник прокурора города Субота Лещинска и защитник э, адвокат Чепчил. Итак, еще э, раз полностью разъясни вам. Право на отвод по уголовному Так, вот, пускай, да, да, понятно Право на отвод понятно Да. Отвода имеете? Нет, отвода не имеете именития. Благодарю. Итак, спасибо большое, за пересаживайтесь. Да не имеется ходатай. Пожалуйста. Ваша честь, я прошу закрыть судебное заседание на время допроса потерпевших. В связи с тем, что, по моему мнению, будет обнародована информация, защищаемая законом, составляющая личную тайну, тайну, в том числе и нарушающие права несовершеннолетних правительств. только вы желаете видеозапись прекратить? Да. Или закрыть судебное заседание? Закрыть судебное заседание. Да, На, время, да. время. На время допроса. На да. время допроса. Пожалуйста, да. достаточно, достаточно. Да. Угу. Подержит, да, считает, нужно, будет Задаша. Может, если я подержу там находиться, то да, я да. нужно Ну ладно, пожалуйста, подсудимая. Водопись, пожалуйста. Я не возражаю против взаимоподательства сторонам а, потерпевшего, но в части, а, ввиду того, что уже об этом а, речь шла в судебном заседании, о том, что а, видеозапись прекращена, но считаю, что не имеется никаких оснований для того, чтобы закрывать судебное заседание, потому что перечень, который позволяет это сделать а, Предусмотренный закон, он исчез. В, общем, в настоящий момент не вижу никаких препятствий для того, чтобы именно закрывать бедное заседание. Да, – Благодарю. Итак, судья слушаем мнение, второго проекта будем оказаться удовлетворить частично, а также момент допроса потерпевшего ограничить, если он будет прекратить полностью аудиофиксирование аудио в ходе судебного заседания. Ещё когда-то будут? — Нет, но данный сон не имеется. — Не имеется. Пожалуйста, потерпевшая. — Нет. — Зачем? Не имеется. — Итак, в таком случае суд переходит к исследованию письменных документов. — достаточно. пожалуйста. — Желаете продолжить? — Да, ваши есть есть, уже потерпевших. — Так, а будут, пожалуйста, потерпевшие? — нет. — В Итак, пока у нас в предыдущем седании определенно было, чтобы видеофиксация а при оглашении материалов, который мы вам делали. говорите, пожалуйста, пригласите видео. Спасибо. Всем привет. Сегодня прошло второе якобы открытое заседание 20 февраля 2023 года. По делу номер такой-то о доведении до самоубийства по части первой статья 110 УК РФ по обвинению Матвичук Ольга. Ни одного слушателя не пустили в здание Сургутского городского суда. Если на прошлом заседании их не пустили в зал заседания, большинство из них, только трое, по-моему, прошли, то в этот раз вообще ни одного не пустили даже в здание. Помощница судьи Казак Тамара Николаевна подтвердила, что заседание открытое, но на вопрос, почему не пускает слушателей в здание, промолчала. В зале заседания, кабинет 529, было как минимум 20 свободных сидячих мест для слушателей. Секретаря заменили и не было ни одного пристава на этаже. Во время допроса Радика его сильно трясло. Во время допроса Матвичук отрицательно двигала головой влево и вправо и при этом теребила бумажку, для длинную такую свернутую в длинную трубку. Дальше идут цитаты телеграм-канала «Мегаполис Югра». «Радик заявил во время допроса, мы больных пичкаем просроченными таблетками». Это со слов супруги его погибшей. «Был бы у меня автомат, я бы вас всех таких-то расстреляла», говорила нам Матвейчук на планерках. Вопрос прокурора был. «Как вы думаете, что стало причиной ее суицида?» Ответ Радика. «Довели на работе, ее методично добивали. Самое ужасное, когда начали тюрьмой угрожать». Айжан верила угрозам Матвечук по поводу того, что после увольнения из центра медсестра никуда не сможет устроиться. Айжан мне рассказывал, что такие случаи уже бывали. На вопрос адвоката Чипчиу На стадии предварительного следствия вам угрожали? Да. А как вам помогли? Дали газу и баллончик сказали, чтобы сам защищался. И смешно, и грустно. Так, При допросе про Радика прокурорам адвокаты ни разу не возражали. Ни адвокат Дмитриевичук, ни прокурор ни разу не возражали. Вообще странный какой-то допрос был, мало кто возражал. По-моему, только три или четыре раза возразила Евгения, это адвокат Радика. Так, вопросы задавал также якобы судья Троиновский, который до этого ни разу не возражал и ни разу не снял ни одного вопроса, что тоже очень странно. Напомню, что Троиновский имеет относительно малый опыт в уголовном праве, то есть это его буквально там 10 или 11 дело, которое он взял, взялся по уголовке вести. До этого у него были только гражданские административные дела. Через два с половиной часа допрос был окончен. Перерыв до завтра. Следующее то ли полуоткрытое, то ли полузакрытое заседание будет завтра, 21 февраля 2023 года в 14.30. даже впечатление. А, вопросы поводу того, что Ольге Матвейчук, ее, в принципе, ну, не звучало нигде. Ну, я с вами не согласна. Угу. Сегодня допрашивали потерпевшего в том числе, и он прямо указывает на Матвейчук как человека, который довел до самоубийства его супругу. Какие-то... Со, со всеми ли свидетелями удалось договориться на том, чтобы они участвовали в процессе вот со стороны? Ну, адвокат... Даже если участвует как представитель потерпевшего, вопросы не решают такие. Хорошо, по поводу оплаты труда. Вот мы знаем, что были сборы, вообще удалось ли оплатить вашу услуги? Есть услугу? адвокатская тайна, в том числе и ну, по гонорару, поэтому я не буду комментировать. Не по гонорару, сейчас можно я уточню. Вообще, люди, которые хотят участвовать в этих сборах, они а, законны? Ну, то есть, действительно, это идет на оплату ваших услуг? Но это вопрос не ко мне. Мои услуги оплачены. А, вы разговаривали с нанимателем, почему они захотели брать адвоката из Сургута, почему обратились в ЕКБ? С доверителем? Да, да, да, с Нет, с... такие вопросы мы не решали. Вы часто в медицинских процессах вот, принимаете да, участие? С, с чьей стороны? С разных? Насколько вообще это распространенное, это гениальное стена в стенах Ну, Я считаю, что в округе их мало, это первый случай в медицине. А вообще по России, вот, по стране, там, выехали? не могу в... прокомментировать. Насколько... В вашей практике не было подобных? Нет, по 110-й нет. Насколько это сложное дело для вас? Для меня эмоционально сложно, конечно. Почему? Потому что умерла молодая женщина, остался маленький ребенок, без матери, сиротолька, после тех. Ну, с отцом, конечно, тем не менее. Ваши шансы как оценивать? Ну, я не mm -hmm. тотализатор. Mm -hmm. Он уверен, доказательный, mm -hmm. Матвейчук. Я mm -hmm. считаю, что материалов дела имеются все доказательства. Хорошо, спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. А можно еще пообщаться с... с я думаю, что он не сможет. А, Евгения, вы все, да? Больше ни с кем не будете сейчас? Отлично. И Радику запретите, да? Да. Ну, чтобы я это, ну, не бегал, не разрывался. Потому что сейчас чипчу, -чип -чип, я так понял, вообще нет, да? А, нет, вот он здесь, сейчас. Может, у него будет интервью брать. У чипчу будете брать? Интервью. Ну, у Чипчива. А, адвокат это, обвиняем. Он сказал у меня, он не хочет, чтобы я, я в него интервью брал. А вам он сказал да А не пускаешься, почему слушатели не повторяли процесс Вот эти распоряжения присоединяются сюда. Вам приказали молчать? А? Я что-то вам слышал. Да? Он, что... да? не слышал. Тут шумно просто. А как это? Вот там 20 мест свободно было. Маленькое помещение. До свидания. Всем хороший.